Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я из Беларуси, из города Гомель. Мне 36 лет, я замужем и мы воспитываем двух мальчиков. С некоторым волнением и трепетом я оставляю отзыв о прохождении первого модуля «Консультирующий астролог» в школе Леди и Бойко. Получив сертификат, я понимаю, что это не просто документ, это более двухсот сакральных уроков, это бездонный скарп астрологической информации, это глубинное понимание своего внутреннего устройства и, в конце концов, это просто жемчужина знаний, ограниченная светом и осознанностью, которая дает нам наш мудрый и светлый наставник Лидия Бойко. Как я пришла в астрологию и в течение очень долгого времени я чувствовала, что проживаю как будто не свою жизнь, не видела четкой цели своего пути, не понимала, что я хочу, что мне нужно, где я должна себя проявить, в чем гореть. И однажды я просто взмолила Вселенную послать мне того, кто просто поможет мне найти путь к себе. И я отпустила эту мысль, я расслабилась и спокойно наблюдала. И спустя какое-то время в социальных сетях я увидела страничку «Лидии Бойко», в тот же день я посмотрела прямой эфир от начала до конца, и в тот же, в тот же момент ко мне пришло зрение, что вот он, тот человек по духу, по голосу, по энергетике, по темпу, это и есть мой наставник, к которому меня все же привела. Моя судьба. С тех пор Лидия Бойко стала непосредственным учителем. Так я приобрела модуль по консультирующему астрологу и незамедлительно приступила к обучению. Уроки захватили с первых же минут, потому что они были очень интересны. Чувствовалась методология, структура, информация доносилась очень понятно, просто, вразумительно, что не усвоить материал было просто невозможно. В процессе обучения ко мне постоянно приходили какие-то озарения, постижения, И именно в понимании себя и ценность школы Лидии Бойко в том числе и в том, что главным литмотивом является понимание самого себя прежде всего и лишь потом понимание окружающих. Потому что только через призму света своего ты видишь вокруг свой мир. Заметила также интересные моменты, что когда у меня возникали какие-то вопросы, в ближайших уроках я чудесным образом находила на них ответы. И вот такая синхронизация пространства всегда меня воодушевляла. И в этом потоке вдохновения и озарения у меня всегда рождались поэтические строки. Лидия знает, я всегда делилась с ней своим вдохновением и, конечно, это было знак благодарности моему мудрейшему учителю и признательности ей за ее свет, за ее любовь и искренность в отношении своих учеников. Обратная связь от Лидии Бойко это отдельный момент обучения, потому что Лидия всегда отвечала лично и зачастую голосовыми сообщениями. Это было даже ночью, и настолько чувствовалась э, тепло, э, душа, настолько искреннее э, чувствование э, человека, что я поражалась э, такой глубокой связи учителя и ученика, за что отдельное спасибо нашей леди Бойко. Могу сказать, что я была удивлена, что моим увлечением, моим интересом проникся также муж, который очень редкий скептик. Он также всегда интересовался, просил посмотреть его сферы жизни по узору неба, и всегда поддерживал в моем обучении. Поняв себя, я стала понимать других, я стала осознанно смотреть на многие вещи в своей жизни. И это такой волшебный ключик, получив который, просто нельзя им не воспользоваться. Хочу сказать огромное спасибо Лидии Бойко за тот этап в жизни, который принес осознанность в мою судьбу, изменил многие вещи касаемо семьи, предназначения, касаемо внутреннего ощущения. Эти знания бесценны. Это эволюция для любой души. И я считаю, что эти знания должны преподавать еще в школе. Но, видимо, у меня очень хорошая карма встретить учителя на своем пути. И неспроста в моей карте в девятом доме стоит планета предназначения Раху мне было изначально послано на небо встретить на пути своего сакрального, мудрейшего учителя. Поэтому посылаю Лидии Бойко свои лучи света. И хочу сказать, что на этом этапе я не завершаю постижение сакральных знаний, а вместе с Лидией Иду дальше постигать жемчужину джиотиш, того света, который посла нам свыше и передается через проводника Лидии Бойко.